Рад вас приветствовать, коллеги! Сейчас в регионах России и СНГ проводится серия круглых столов с ведущими производителями работ. Одной из актуальных тем, вызвавших живой интерес, является применение готовых элементов усиления и их сравнение с классическим решением устройств примыкания. И сегодня мы покажем, насколько удобно и быстро работать с элементами усиления внутренних и внешних углов, а также проходкой круглого сечения. Сначала смотируем внутренний угол. производим проварку граней элементов усиления, далее производим сегментно проварку лепестков элементов усиления. Переходим к монтажу внешнего угла. Разогреваем подготовленную заплатку и придаем ей необходимую форму. Готовый элемент усиления имеет заранее заданную на производстве форму и не требует предварительной подготовки. Как видим, установка готового элемента усиления происходит до трех раз быстрее. Теперь покажем монтаж примыкания к трубе. Для усложнения задания выполним примыкание к трубе не круглого, а прямоугольного сечения. Производим кратковременный прогрев внутреннего диаметра готового элемента проходки, надеваем готовый элемент, производим проварку с основным гидрозоляционным ковром. Свариваем дополнительный гидроизоляционный ковер на вертикальной части из неармированной мембраны, нагреваем и растягиваем юбку. Производим сварку примыкания. Для надежности примыкания производим устройство фланца из неармированной мембраны. Производим раскрой внутреннего диаметра фланца, исходя из размера проходки минус 2 см. Нагреваем, растягиваем и надеваем на проходку. Производим сварку примыкания. Применение готового элемента проходки позволяет произвести монтаж до 10 раз быстрее в сравнении с традиционным решением. Готовый элемент проходки имеет диаметр от 50 до 90 мм. Подрезку в размер осуществляем по необходимости. Окончание примыкания к проходкам в обоих случаях классически выполняем с установкой металлического хомута и заполнением полиуретановым герметиком. В нашем сегодняшнем видео мы показали преимущество применения готовых элементов в сравнении с традиционными примыканиями. Мы с вами убедились, что готовые элементы позволяют до 10 раз быстрее выполнить стандартные узлы и сэкономить время для будущих крови. Ваши вопросы и пожелания оставляйте в комментариях под данным видео или присылайте нам на почту. Всего хорошего, удачи на крышах, пока!